Привет! В этом видео я расскажу о котлах, работающих на дровах. По своей конструкции, котел на дровах не сильно отличается от других твердотопливных котлов. Это котел с водяной рубашкой и большой загрузочной камерой под дрова. Котлы на дровах бывают нескольких видов. Классические котлы функционируют по принципу обычной печи изготавливаются из тонкого металла с маленькой камерой загрузки и с небольшим теплообменником. Соответственно, эффективность таких котлов не высока, порядка 50-60%. Эти котлы недорогие, и многие домовладельцы могут себе их позволить. Полуавтоматические котлы отличаются от классических большим размером загрузочной камеры, и имеют возможность регулировки температуры процесса сжигания с помощью контроллера, который управляет вентилятором наддува. В них более эффективный теплообменник. КПД достигает 85%, но они дороже классических котлов. Пиролизные котлы. Их отличие в том, что в этих котлах две камеры сгорания. Во второй камере осуществляется дожиг пиролизных газов, которые выделяются в первой камере. Отличается от других котлов большей эффективностью КПД достигает 90%, но они более дорогие и сложнее в эксплуатации. Плюсом дровяных котлов является возможность эксплуатации без электроснабжения или в помещениях, имеющих перебои с электричеством. Также основной плюс – это сами дрова, являющиеся во многих районах доступным и недорогим топливом. Недостатки. Первое. Значительный расход топлива. Достаточно много дров нужно, чтобы топить небольшое помещение всю зиму. Второе. Слишком низкий показатель эффективности. В большинстве случаев КПД дровяных котлов не превышает 80%. Третье. Очень быстро сгорает топливо. Придется часто подкладывать дрова, чтобы подходящая температура поддерживалась днем и ночью. Обслуживание таких котлов подразумевает много физического труда. Принцип функционирования дровяного котла отопления является предельно простым. Дым, образующийся в результате сжигания дров, будет выходить через специально оборудованный дымоход. Я рассказал об основных преимуществах и недостатках дровяных котлов. Как правило, они популярны в той местности, где дрова являются основным видом топлива. Кстати, а сколько стоят дрова в твоем регионе и какой тип котла ты используешь? Пиши в комментариях под этим видео. Посмотрим, в каком регионе дрова дешевле. На этом все. Подписывайся на наш канал и обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.